Всем привет ребята, на связи вновь Адам и уже как неделя прошла с момента выхода прошлого ролика, где мы немного погрузились в тематику читерства War Thunder и как показалось мне, достаточно хорошо обсудили эту тему, пусть даже в некоторых моментах в некой мере и поверхностно, но тем не менее материал в виде повтора нашего антагониста мне показался довольно таки убедительным, но в комментариях под видео находились индивидуумы, сомневающиеся в использовании читов тем китайцам. Что ж, подумал я и вот вам еще более печальный пациент, 70% по Мозга. Я, конечно, не представляю, как можно будет оправдать конкретно этот случай, но думаю пару одаренных людей в комментах все-таки найдется. Заранее благодарю хлопчика, который не поленился и скинул мне ник подозреваемого в ВКонтакте. Ну а пока вы смотрите на невероятного скилла, прострела через кусты и выстрела срез по нарез, что что что, срез по нарез? Да да ребята, срез по нарез тоже будет. В общем, пока вы на нагибчик не от мира сего, я бы хотел обсудить само отношение игроков к читам или к читерам. Ведь есть, естественно на большой пласт игроков, который очевидно против читов, читеров и их нахождения в игре. Также есть и те, кто этими читами пользуется. Но есть еще один пласт людей, которые относятся к читерам, ну как к чему-то обыденному, будто читеры для них это что-то естественное и само собой разумеющееся, с чем я лично в корне не согласен. Да, я понимаю, что стоит все-таки оставаться реалистом и осознавать, что проблема это неизбежно, неизлечима, непоправимо и что читер были есть и будут в игре. А при такой борьбе с ними, создаваны улиток, их на наверное, будет только больше. В комментах я видел теории того, что сами улитки торгуют читами, либо же это боты, которых добавляет сама улитка, но это уже, наверное, больше похоже на ахинею и на гадание на кофейной гуще. Но моя претензия, в принципе, заключается лишь в том, что игроки, ну, не совсем, ну, не сильно так критически относятся к читерству, как к глобальной проблеме в общем. Одним из частых аргументов в комментах был вариант уничтожения читера на летке с помощью бомбы. И, в принципе, это имеет место быть, и это, наверное, самый эффективный способ на данный момент. Но! Во-первых, до того, как вы взяли самолет, вы и умирать не должны были, а значит, могли уничтожить пару-тройку противников, и бой бы уже пошел совсем в другое русло. Но, во-вторых, вы только представьте, сколько ущерба наносит такой читер. К примеру, имбицил занял хорошую позицию и уничтожил в самом начале боя, к примеру, пятерых-шестерых наших сокомандников. Два из которых сразу выйдут из боя, двое других возьмут зенитку или танк похуже из-за нехватки очков, естественно. Но остальные один-два возьмут самолет и пока они будут лететь, дабы его уничтожить, он заберет еще пару ваших тиммейтов. По итогу уничтоженный читер со спокойной душой выходит из боя и идет в следующий. А ваша разрозненная и недоукомплектованная команда, потеряв все ключевые позиции, все тайминги, напрягая и без бестонтаж, надорванный анус должна каким-то невероятным образом восстановить баланс в бою. И поведение у игроков, ну, прям под стать человеческой психологии. Ведь зачем мне начинать следить за порядком, если этим все равно никто другой не занимается? Следовательно, если никто за порядком не следит, значит, можно и самому немножечко поднасрать, поднасвинячить, чем, собственно, и занимаются читеры. Естественно, все, что я говорю, и еще скажу, это ни в коем случае не панацея. И сказано, пересказано, это было, наверное, уже тысячу раз с другими более крупными блогерами. Но все же игра не стоит на месте, игра растет, и в игру приходят новые игроки, которые просто... Понятия не имеют, куда они попали. А комьюнити War Thunder это довольно-таки кислотная и токсичная среда, где каждый второй это мастер, профессор истории и танкостроения, а также лучший танкист, тактик, э, скиловичок и вообще сын ламиной подруги. В общем, к чему я клоню. У каждого из вас есть возможность э, пожаловаться на другого игрока. Для этого вам нужно зайти на его профиль. Внизу есть плашка «Пожаловаться». Там вы выбираете тему и описываете проблему. Новичкам заниматься проверкой игроков я не советую, ибо для этого нужна хоть какая-то база знаний об игре. А вот опытным игрокам, наоборот, рекомендую иногда обращать внимание на подозрительных типов. И вот если вы уже и нашли читера, и посмотрели кучу реплеев с его участием на сайте улиток, то не поленитесь и отправьте эту чертову жалобу. Ну а рассматриваются эти жалобы всерьез или отправляются непосредственно на мусорку улиток, с этим вопросом уж извините, но точно не ко мне. Я просто надеюсь, что эти жалобы имеют хоть какой-то вес и улитки реально на них хоть в какой-то мере реагируют. Ну от самой улитки хотелось бы, наверное, видеть что-то типа списков забаненных игроков за месяц, что, собственно, хоть как-то бы психологически влияло на тех, кто пользуется читами. И те, кто планировал использовать читы, тоже задумываются, а стоит ли она вообще того рисковать своим аккаунтом. А то мне порой кажется, что Гайджин это какой-то маленький ребенок, забившийся в угол и закрывший глаза от страха, типа если проблемы не видно, то ее, собственно, и нет. Ну а какие истории я слышал про обстановку на форуме, ух, ребята, там говорят людей банят, если речь о читах заходит. Но инфа не проверена, а проверять мне, естественно, была лень, для этого есть вы и многие другие игроки, которые могут это сами проверить. Ну а на этом у меня все, если я что-то забыл упомянуть или не до конца расскажу тему, то айда в комменты, адекватная критика, понятное дело, приветствуется, но ну, а с визжащими истеричками у меня разговор краток. Также попрошу вас подписаться на канал, ведь подписывается всего лишь каждый сотый или двухсотый зритель, и ваша инцидент и вам могла бы очень сильно повлиять на обстановку на канале. Заранее вас благодарю и до встречи на полях сражений.